Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой баг на быстрый фарм мешков. Для этого нам потребуются вот такие питомцы. Выбить их можно с самого начального яйца. Нужно открывать именно золотое, а не простое. С золотых намного больше будет падать мешков. Итак, давайте приступим. Тпкнемся в последнюю локацию. Так, и в настройках вам нужно включить all, то есть все питомцы. Чтобы не по одному направлять, а сразу всех. Включаете, все отлично. И после этого давайте направим на эту монетку. И подождем буквально 10-15 секунд. И посмотрим сколько нам сейчас дадут мешков. По идее должны дать около 4 или 5. В принципе довольно неплохо. И также можно еще будет сейчас потом попробовать сделать по одному питомцу. Посмотрим есть разница или нету. Да, как видите 4 мешка в принципе уже неплохо и вот таким образом вы в принципе сможете очень быстро выполнить а, вот это вот задание с мешками Вот, сейчас мне нужно полторы тысячи мешков собрать в принципе довольно много вот как видите сейчас вообще выпало буквально где-то мешков 10 может быть на один поменьше Ну, как видите все работает все отлично мешки собираются и вылетает их реально довольно много. Давайте сейчас доломают они монету. Отлично, тоже сейчас около 10 мешков выпало. И давайте попробуем все-таки по одному питомцу направить. Посмотрим, есть разница или нету. Так, все включили. И давайте направим по одному питомцу на каждую монетку. Давайте сразу всех направим не стояли у меня весь дело. Так, все почти готово. Давайте попробуем на большую монетку одному отправить. Так, ну все, остается только ждать. Сейчас буквально секунд 10-15, как я до этого сказал, и должны выпасть нам мешки. Посмотрим, в каком количестве. Возможно, сейчас будут выпадать там по одному, по два мешка. Все-таки, мне кажется, выгоднее будет... Фармите эти мешки именно когда вы направляете всех питомцев на одну монетку. Так, ну почему-то пока что не хотят падать. Давайте еще подождем. Возможно, этот способ даже и не работает. Потому что я пробовал вот с такими питомцами это дело. Сейчас вам покажу. С самыми слабыми. Вот с такими зайцами. А я их направлял тоже по одному. На монетки и сразу всех. И мне вообще не падало мешков. Мне кажется, там стоит определенное ограничение на эти мешки. Допустим, если там ломаешь маленькими, то есть слабыми питомцами, то мешки не будут вылетать Так, ну как видите, мешок один уже выпал. Даже два. Ну, выпадают они очень долго. Все-таки выгоднее будет фармить, именно когда вы направите всех питомцев. Так, давайте тогда включим все отлично и направим на одну монетку всех так почему то не получается но это в принципе баг его до сих пор не пофиксили если у вас все питомцы допустим сразу на одной монете стоят и ломают вы на другую почему-то не сможете отправить ну прошло где-то минута может быть две как видите Далее вот буквально мешков 6-7, это очень мало по сравнению с прошлым результатом. Так что все-таки я, я вам советую лучше включить в настройках вот здесь, чтобы направлять сразу всех питомцев и таким образом фармить очень много мешков. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, Блэйзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.